Здравствуйте, я Игорь Черноусов. Рад видеть вас на продающей страничке своего тренинга. У вас есть прекрасная возможность стать специалистом в области партнерских продаж специалистом по привлечению клиентов трафика, специалистом по продвижению проект ресурсов, вы можете научиться самому главному рекламироваться и продавать. Стать таким специалистом одновременно сложно и просто. Просто потому, что я автор 11 уже тренингов, которые на данный момент зафиналило 1563 человека, сам был удивлен такой цифрой. Я разработал пошаговую методику, которая позволяет из практически любого интернет-новичка сделать специалиста в области партнерских продаж, трафика, рекламы и продвижения. Все, что вам необходимо сделать, чтобы стать таким классным специалистом, это честно и добросовестно выполнять домашние задания тренинга. А сложность заключается в том, что вам придется много учиться и работать. Например, первая ступень – Партнерские продажи для новичков занимает в объеме 1000 минут видео урок. Да, у вас не будет ограничения по времени на выполнение домашних отчетов. Вы будете двигаться по тренингу в своем удобном для вас ритме. Но вы не получите ссылку на следующий урок, пока не выполните текущее задание. Я не смогу заставить вас учиться. И не буду это делать. Станете ли вы специалистом или нет, все в ваших руках. Все зависит от вас. Я активно и с радостью помогаю участникам тренинга, но тем, кто пришел на тренинг учиться, тем, кто нацелен на результат. Теперь несколько организационных вопросов. Как я уже и говорил, ссылку на следующий урок вы получаете только после того, как выполнили текущее задание. Вы пишете отчет, его проверяет техподдержка, и если ваш отчет верен, вы получаете следующий урок. Если в вашем отчете есть какие-то неточности и недоработки, вы получаете соответствующие комментарии от техподдержки, исправляете их и продолжаете двигаться по тренингу. Если у вас возникают какие-то вопросы, хотя материал тренинга написан очень подробно, и с учетом на неподготовленного пользователя. Вы можете написать этот вопрос сразу же вместе с отчетом, и я с удовольствием на него отвечу. Итак, в своем ритме вы двигаетесь по тренингу к его финалу. Все уроки тренинга разбиты на логические части, на логические блоки, освещающие какую-то одну определенную тему. Все участники тренинга получают доступ к нашей закрытой группе ВКонтакте, где я выкладываю дополнительные материалы по тренингу получают доступ к закрытому скайп чату в четверг в 20 часов по москве я провожу вебинары обратные связи где вы вживую можете задать какие то интересующие вас вопросы все с успехом закончившие мои тренинги остаются в нашей интернет тусовке получают бесплатно обновления к моим тренингам я люблю дарить какие то бонусы оказываю постоянную информационную поддержку всем своим выпускникам, ученикам. Помогаю по возможности заказами и трудоустройствами. Желаю всем счастья и приглашаю на свой честный тренинг, в который я вложил душу. Благодарю. С вами был Игорь Черноусов.